Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика без Беспрекраса, это значит, что впереди вас ждут самые честные и откровенные отзывы. Целый пакет еще, просто огромный-огромный пакет, очень много всего, давайте по порядку. Так, первое, это у нас с вами средство для ежедневный. И не ежедневный интимный гигиен. Гигиенические прокладки с анеоновым чипом. Ночные. Артикул 95 Я уже говорила, они классные. Они мне нравятся больше, чем дневные. Потому что вот я прям уверена, что у них никаких там казусов не будет. Они огромные. У них есть сзади еще крылышки. Обожаю. У меня в запасе, наверное, еще штук 6. Потому что периодически они пропадают. А я прям другие не представляю. Ежедневки. Кстати, ночных в пачке 7 штук. ежедневных 20 штук. И артикул у них он мне тут порвался. 11288. А, классные, маленькие, удобные. Но, допустим, для а, трусиков там стринги да, не, не очень подойдут, потому что они, в принципе, такие широкие спереди и сзади. Да? Для обычных. Так, бытовая химия. Закончился вот такой освежитель. Это у нас с вами апельсин с корицей. Один из любимых. Нравится такой терпкий, вкусненький. 30327. Освежители безвредные у нас с вами для деток, для животных. А, они водные, есть заглушечка вот такая вот от деток если маленький да и хоп и уже не распылите ничего все так дальше кондиционеры это недавняя новинка закончился ума 305 16 артикул 0 плюс детская новая наша линейка нравится но вы знаете я все-таки люблю когда есть одушка на белье вот я люблю если вы не любите вот вам сюда однозначно потому что на сухом белье одушки абсолютно нет никакой из флакона есть еле уловимая такая цветочная чистая душка чистота такая и какие-то цветочки она а высох Шамбелье ее нету поэтому вот, кто любит, присмотреть. Но периодически буду брать, потому что белье от него тоже мягкое. Практически такое, как от этого кондиционера Sensitive, тоже 0+. Это кондиционер-бальзам для белья 118.56. И здесь уже оттушка немножко поярче, но тоже достаточно деликатная. Это тоже цветочки и такая чистота. Очень классная, торовская. Ну вот, как, допустим, органы пион, там роза э, на весь дом пахнут. Нет, она достаточно деликатная, но белье от него самое мягкое. Все равно вот самое мягкое, умы тоже такое же, от него очень мягкое белье. Так, соль для ванны, вот такая новогодняя, еще 29, 46. Ксюшка до да, использовала. А, да, если насыпать ее в, сух, в сухую ванну, еще без воды и включить воду. Немножко пены есть. Она очень быстро пропадает. Ну, так, баловство Здесь такая душка, она достаточно яркая, ягодная. Кисель напоминает ягодный, вот прям кисель. Побаловаться. Побаловаться вот так на подарочки взять можно. Мыло твердое лав, овечка. Достали, распаковали, положили в мыльницу. Хороший мылом, мне безумно понравилось но подушки Вот прям одушка великолепная, тоже такой вот чистоты, прям классная-классная. Артикул 27-29. Суперское мыло, раньше не пользовалась твердым мылом, но тут решили, девчонки захотели побаловаться. И у нас теперь она лежит, у нас завелась мыльница, и поэтому... Буду вам теперь промыло отзывы тоже давать, но мне кажется, нам одного вот такого куска месяца на 3-4, на потому что все равно все моют руки жидким мылом. Закончилась вот такая маска из серии Blonde Icon. 27-12 артикул. Вот так она выглядит. Она великолепная. Она вот для блондированных девчонок, да, и у меня далеко не совсем блонд, но и то, даже на моих волосах она нейтрализует желтизну. А уж у девчонок, тем более, она яркая, она очень яркая. Если у вас совсем блонд, такой десятка-двенашка... Причем она синяя. Камера ее вам передает сиреневая. Нет, она синяя. Потому что синий и сиреневый пигмент, они несут в себе разную смысловую нагрузку, да, и разный результат. Она синяя. Девчонки, которых совсем, совсем блонд, прям вот аккуратненько, совсем чуть-чуть, быстро распределять по волосам и, в принципе, смывать этого будет достаточно. У кого не совсем, но подольше держать. Я держу минут 15. И нейтрализует, да. Слушайте, еще один сенситив у меня здесь затесался. Недавняя новинка маска Green Karma. Я уже вам про него много рассказала в предыдущих роликах, 00.45. Брать не буду только из-за того, что остаются заломы на лице. Опять посередине маски вот тут вот, как она была сложена, залом, и он остается на лице. И он у меня даже был еще с утра, я маску делала перед сном, поэтому вот только из-за этого. Хотя эффект после маски понравился, то есть личка мягенькая, напитанная, разглаженная, все отлично, все здорово, но вот эти заломы я не знаю, только у Фаберлик такой, поэтому зачем мне на лице заломы новые, вообще ни к чему пойду, нет, нет нет. Ночной а, вот такой лосьон кислотный закончился 12-14, обновляющий лосьон с АХ кислотами, все с кислотами завязываем, почти каждый день уже солнышко, но а, вот эта линейка, она слабая, в принципе, можно еще попользоваться месяцочек, он классный, он действительно классный, он здорово работает в купе с кремом из этой же линейки, а, я вот чувствую даже эффект после одного лосьона, вот когда им протираешься на ночь, а, может даже пощипывать в местах а, с утра прям лицо такое вот но ну, ну, обновленное классно мне нравится я вижу эфеты, я вижу как он работает поэтому нравится так дальше еще один освежитель это у нас с вами утренняя свежесть вот такой 303 25 артикул забыл как он уже пахнет классно он пахнет тут вроде как и цветочки что-то такое вот и свежесть тоже есть он классно тоже вот вот вот отдушку этого люблю они все в принципе приятные так, дальше. Еще, еще кондиционер. У меня тут кондиционеров собрали. Да. Вот, посмотрите, еще один Sensitive. И а, повторяла покупку вот эта мелодия солнца. Все-таки нет, он почему-то для меня отталкивающий. Вот сейчас, по-моему, нет на складе. 11857. А некоторые девчонки его прям любят. Но мне все равно, вот на белье, по факту, какая-то нотка есть, которая мне не нравится. И с флакона яркий такой тоже цветочно-сладенький букет какой-то такой с ноткой свежести. Но вот на бельхе по факту прям вот мне не понравилось. Поэтому не, не знаю почему. И первый раз мне не понравилось, что во время беременности тестировала. Так еще и серии дом-концентрированное моющее средство цветущей липа С ней можно любые поверхности в принципе обрабатывать, но есть с полы мою полы. 302.17. Классно, потому что люблю эту одушку липа Она не остается, к сожалению, когда моешь полы в воздухе, ее не чувствуешь потом. А хотелось бы, потому что аромат обалденный. Действительно цветущая липа классно Это такое универсальное средство, которым можно делать ежедневную уборку. Она а, не справляется с какими-то серьезными загрязнениями, что-то почистить хотите, но для ежедневной уборки, для мытья полов, протирания поверхности, да, по-моему, смывать не нужно. Так, средства для очищения ванной комнаты. Вот такое. Универсальная морская свежесть. Артикул 302.21. Люблю, обожаю. Почему без крышки? Потому что я сразу ее снимаю, выкидываю и а, накручиваю туда дозатор наш берлик, распылитель, да. И таким образом распыляю по ванной. Так гораздо удобнее, экономичнее и а, средство... Во всей ванне распределяется лучше. Но сейчас теперь еще перчатки резиновые есть, что делает процесс еще более удобно. Вот. Оно классно, оно действительно мощное. Его нужно на 5 минут всего лишь оставлять на ванной. Если оставите дольше, может повредить покрытие. И ванна будет шероховатой. Вот имейте это в виду. Но действительно с сильными загрязнениями справляется на ура. С налетом вообще от воды на ура. Так, дальше порошок универсальный, концентрированный, стиральный. Это у нас с вами горная свежесть артикул 323. Все устраивает, все прекрасно, все замечательно. Брала, беру, буду брать, отстирывает. Ну, ура, он еще и машинку чистит. Он еще гипоаллергенный. Подходит астматикам, подходит деткам с нуля плюс. Поэтому порошки шикарные. Хватает хватает У меня когда машинка не полная, я половинку ложечки. Когда есть какие-то пятна там сильные, надо постирать могу целую. Ну, в общем, не всегда полную ложку я не на каждую стирку кладу. И хватает его, в принципе, надолго. Вот такой шампунь закончился. морожка, Морошку очень люблю, уважаю. У нас подошла всей семье. И мне, и Ксюшке 0, 1, артикул этого шампуня, это у нас с вами универсальный для всех типов волос. А от этой серии нереальный блеск волос, но а, без утяжеления, если правильно подобран шампунь, бальзам, да, и маска. У Ксюшки прям красиво ложатся локоны. Если у вас от природы вот волосы вьющиеся, то вот прям вот, вот красота. У нее вот после этого шампуня прям вот красота. Поэтому очень понравилось. Будем обязательно повторять, когда добьем все новинки. Мужской дезодорант товару. А, Второе уже брала муж ему очень нравится. А Ксюшка говорит, я задыхаюсь. Да, действительно, когда его распыляешь, облако мало не горюй 36 19 но а, аромат классный аромат такой мужской подойдет на возраст 25-60 лет вообще без разницы здесь какая-то мне кажется табачная такая даже нотка классный вкусный дом и так, дальше детское средство ума 0 плюс вот такое использовали как подмывашку потому что как пен для ванны, но у нас с вами не очень хорошо пенится один плюс получше 2793 в целом все неплохо никаких аллергических реакций ничего не вызвало нареканий нет так карандаш а в таком вот виде у меня его разобрала весь крестюшка видимо семьдесят артикул это карандаш для ухода за кутикулой у нас с вами и здесь классный такой наконечник которому очень удобно кутикулу обрабатывать если по-быстренькому прям нужно ее обработать да это такой экспресс средство раз раз и все она идеально выглядит. Сухость сразу моментально уходит, а, какие-то шелушения, там, заусенцы и так далее, все это можно сгладить. И вот как раз один плюс, оно пенится получше Ума 2792, вот его можно и как подмывашку использовать для всей семьи, в принципе, и как пену для ванны малышу тоже вполне себе. А, закончился вот такой вот, вот такое средство, артикул которого не скажу, для волос эксперта, но у нас с вами там, для роста волос, для укрепления что-то такое на кожу головы мы должны наносить. Это все дело не могу не сказать, не могу ничего сказать о результате, потому что пользовалась где-то раз в неделю а флакончик маленький, буквально на несколько раз хватает, поэтому о результате судить трудно. Мне в этом плане все равно больше всего нравится и светильник. Так, дальше, опять разобранный крестюшкой э, флакон, это спрей-очиститель без пятен и запахов. Вот такой. 308-02. Спрей, кстати, хороший. Вот эта вся линейка, потесался, она очень хорошо выводит пятна. А распыляем с вами на пятно. В принципе, на любое. Я не для животного своего брала, а для ребенка, да, когда, когда да, коверу делает или еще что-то там, обивку. А распыляем, потерли и нормально. Средней степени загрязнения очень хорошо выводит. Все отлично. Дальше дезинфицирующий гель для рук затесался. Ксюшка в школу с собой брала. Артикул 2724. 24 Он, У нее так периодически лежит время набрала много, когда они там по 10 рублей их уже раздавали, они уже не нужны никому, когда пандемия не закончилась. Спрей для рта с прибиотиками. опять без верха. 16.79 артикул с серии Эксперт С серии Эксперт Фарм у нас с вами космецевтика. То есть она не только косметический продукт, но еще и лечебный. Здесь действительно пребиотики в составе. Очень классная штука. Но девчонки лечат горло, когда начинает болеть, если прям вот в первые дни обшикать, когда одес на воспаленные, да. Мы просто так вот брали, потому что нравится. Чага сибирская, вот у меня здесь. Очень хочется чагу повторить, но ее на складе нету. Прям вообще пропала. Обожаю. Она очень хорошо, прям вот, я чувствую, на желудок влияет на мой конкретно, не могу сказать про всех, не найду ее артикул. Здесь 50 порт, 157, 49 артикул. Она такая темненькая, я ее пила на натощак. 10 капель. 10 капель это примерно половина пипетки. Я сразу же набирала, прям стаканчик капала, размешивала ложечка и пила. Чага вообще эта вещь универсальная, классная для иммунитета и для здоровья всего организма в целом. Азовская. Так, и осталось у меня здесь два БАДа новых, молекулярных. Первый это у нас с вами... <къем> Либераверм, это который антипаразитарный, да, антипаразитарный вот этот, ой, девчонки, вещь супер, вот вы знаете, посмотрела, почитала, изучила и на себе эффект почувствовала, не только вот от паразитов в привычном понимании, да, здесь 60 капсул, это на месяц, по две штуки на тачак пила, грибок, если есть в организме, да, если у вас герпес там постоянно вылезает, это же грибок, если там есть грибок ногтей и так далее, вот эта штука, она тоже помогает. Поэтому я прям хочу взять еще, но я очень негодую, что для випов убрали со скидкой 70% эти БАДы, может вернут все-таки, тогда возьму за полную цену, Не очень хочется, если честно. Но вещь действительно рабочая, поэтому, может быть, даже возьму за полную цену. Так, и следующий у нас с вами иммуномодулятор Форта, артикул его вообще не найду. А, вот он, 156,79%. Артикул антипаразитарного 156.97. А этот 79. А, пропила, все отлично, все здорово. Не болела не болеют. Все замечательно, супер. Как раз вот этот период, сейчас был январь, а, февраль, начало февраля, да, когда вот грипп тоже обостряется у нас в центральном регионе, по крайней мере. Поэтому как бы все отлично, сюда. здорово. Тоже пила по две штуки натощак. Есть у меня еще в запасе другие БАДы, которые еще не начинала пить. Буду отзывы вам давать, потому что не хочу пить все кучи. Хочу отслеживать эффект, хотя бы по две штуки пить. Но на этом все, моя хорошая ссылка для регистрации Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Надеюсь, видео было вам полезно, интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.